Хотят подавать заявку, но я думаю, что это и не получится. Почему? Потому что ну, опять же те же это принятие Вербаске все это все-таки это приличная стоимость всей этой импрезы, как говорят поляки, то есть все, всего, это, всего этого мероприятия. Вот. Насколько я знаю, что мы не в особо хороших кондициях сегодня находится. Хотя... Выходит уже из этого положения Федерации Баскетбола по Польше После последнего чемпионата Европы женского были, да, большие-большие дыры были, которые потихоньку залатываются. Вот Тем не менее, не знаю, вряд ли бы, разве что как не союзник, как это сказать, соучастник. Вот так, как сейчас будет женский чемпионат в Венгрии и в Румынии.